всех приветствую сегодня 7 сентября погодка так себе ну, кому-то она может не понравиться, потому что идет дождик я как всегда в лесу за грибами шел. итак погулочка у меня сейчас дождик он прекратился был реально сильный дождь немножко промок где-то на улице плюс 10 градусов пар идет за рта может быть пониже, не знаю Ну вот такая сегодня природа красивая Грибы есть Не сказал бы, что их много Много червебов вчера, женщ... а, вчера, вчера ходил в лес с женщинами А был на Вчера ходил лес с женщинами И они заблудились. Мы когда заходили в лес говорили, вот та оп, так они По дороге грибли ягоды встречаемся на той сопке, по тропинке топайте. Было их две, одна 67, на около 40 лет. Говорю, вверх топайте, я там буду ждать, что внизу там может комары, а вверху там сухо, ветер дует. Ну и, соответственно, зашел я туда, лесу, на сопку. Жду их, Пошел немножко, либо посыпал, нет. Звоню, они не могут меня найти, не могут найти где они. Долго их искал, и понял, я часа через три я понял, что они вообще на соседней сопке. Судя по описанию леса, по того, что они видят, плюс еще самолет, вертолет, но я прилетел. Я говорю, вот я стою ровно под вертолетом, они говорят, она, вертолет летит на нас. В конце концов, я дошел до ЛЭПа, который соединяет сопки, развел костер, и говорю, идите под леп, я там буду вас ждать. Ждал я ну часа полтора. Наконец-то они вернулись. Меня нашли, обрадовались. Они хотели же домой. Я говорю, без меня вот вы не выйдет. Не выйти, но это будет очень-очень долго. Вот такая вот история случилась. Сколько раз зарекался не брать женщин с собой в Детей можно. Дети как-то они более-менее ориентируются, а вот женщины теряются в пространстве. Тут вор умерел большой. Это вот гриб растет. Моя на 100% уверен, что он сейчас даже жививый. Маленький грибочек живой. Кому-то только как все. Вот такой набьеденный. Думал короб. не то из таких грибов вряд ли что наберешь. Ну, такая сила. На меня идет такая дочка. Вот. Сейчас как реванет. Дождевики не взял, я его редко беру. or to грибов я уже собрал но ну, это это не было неплохо